И поэтому мы сейчас придем в такое вот молитное состояние перед нашей общей молитвой, перед началом собрания, перед тем, как мы прославим Господа. Я хочу прочитать из Священного Писания, из послания к евреям с 12 главы, с 1 по 3 стих. Послание к евреям, 12 глава, с 1 по 3 стих. «Посему и мы имеем вокруг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 и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Апостол говорит нам о том, что в это последнее время, в котором мы живем, когда вокруг нас происходят такие события, о которых еще сказал наш Господь Иисус Христос, последнее время болезни, Стихийные катастрофы, когда политическая обстановка меняется каждый день, что в такое время мы призваны к тому, чтобы отвергнуть запинающий нас грех, чтобы с терпением проходить предлежащее нам поприще. Мы верующие живем в это время и понимаем то, то что сейчас происходит, должно произойти, и наша задача взирать на начальника совершителя веры Иисуса Христа, который совершил за нас этот голгофский подвиг, который претерпел за нас эти страдания, мучения, и воссел Одесную престола Божия. И поэтому сегодня мы имеем особенный день, день вспоминаний страданий нашего Господа Иисуса Христа, когда мы будем преломлять хлеб и развивать вино, в память от той Голговской жертвой, и мы должны сегодня мысленно обратиться, в то, как бы вернуться в то время, увидеть Его своими духовными очами, распятого на Голговском кресте за нас, чтобы мы помыслили о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. И вот это вот размышление, этот духовный взор, он должен нам помочь, чтобы наши души не ослабели. Сейчас мы встанем для нашей молитвы и воззовем нашему Господу. Отец наш Небесный, Отец Господь нашего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня находиться в Доме Твоем. Господь, Ты благословил нам прийти сюда, ибо мы знаем, что это только по милости Твоей мы можем сделать это. Было время, когда мы не имели вот таких вот общений, когда мы находились дома и могли только смотреть онлайн эти собрания. Но сегодня, по Твоей великой милости, мы можем находиться в Доме Твоем. И сегодня желание нашего сердца совершить эту заповедь, вспоминание волговских Твоих страданий. Господь, благослови нас это сделать. Ты видишь наши сердца. Пись, Господи, что там происходит, Господь, прости нас и очисти от всякого греха, от всякого беззакония, чтобы могли с чистыми руками взять хлеб и принять вину, Господь, воспоминание Твоих страданий. Благослови сегодняшнее собрание, благослови тех, кто будет говорить Слово Твое, те, кто будет совершать песнопения, благослови наши молитвы тихие и громкие, которые мы будем вызывать, Господь, к Тебе. Благослови тех, кого нет сегодня с нами, по каким причинам те, кто находится на удре болезни, те, кто по старости и немощи не может быть сегодня с нами. Благослови тех, кто поехал по каким-то делам, кто находится в отпуске. Благослови братьев и сестер, благослови нашего пастора, где он находится, Господь, на отдыхе. Благослови, Господь, каждого из нас, твоим отцовским благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Дай нам, Господи, сегодня поразмыслить о тех страданиях, Господь, чтобы мы проникли, прониклися ощущением, Господи, сопричастности к этому всему, Господь, благослови, чтобы это как снова как перед нашими глазами состоялось, Господь, благослови наши сердца, наши души, чтобы мы сегодня с открытым сердцем внимали и слушали слово, Твою, которую мы будем читать. Благослови наше песнопение, что все это прославило Тебя. Благослови услышь наши молитвы, которые мы будем звать Тебе. И будь прославлен за все, наш вечный, любящий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я напоминаю о том порядке в э, ношении масок. Во время перемещения по помещению мы должны одевать, когда мы будем стоя петь, мы тоже должны носить маски, только когда мы снова садимся, мы можем снять эти маски. Сейчас мы прославим нашего Господа и споем два гимна. Давайте встанем. Царя здесь на земле и в небеса, аллилуйя, аллилуйя. Буду славить я царя здесь на земле и в небеса, аллилуйя. Кадал за нас Благодарю Тебя за дар любви святой, за прощение, за спасенье. Я уже сказал, сегодня мы имеем особенное богослужебное собрание, посвященное заповеди нашего Господа Иисуса Христа у хлеба хлебопреломлении, который мы будем совершать сегодня. И до этого участия мы должны снова напомнить сами себе о том подвиге, который совершил наш Господь Иисус Христос. Задать себе вопрос, как часто мы размышляем о том, какой ценой мы остались нашему Господу, какую цену Он заплатил за нас. Часто в этой суетной жизни мы забываем об этом. Вспоминаем, что мы верующие, когда приходит только воскресный день, и нам нужно сегодня идти в церковь, когда нужно что-то совершить, какое-то какое событие в нашей жизни. Для этого мы говорим сами себе, что здесь нужно помолиться, и как бы цена, которую заплатил за наш Господь Иисус Христос, она остается вне нашего внимания. И поэтому мы должны снова и снова напоминать о том, что произошло 2000 лет назад тому на горе Голгофа, о том голгофском подвиге, что о нем говорится в Священном Писании. Для того, чтобы мы не обесценили подвиг нашего Господа Иисуса Христа. И для этого мне хочется прочитать из священного Писания из первого послания Петра из второй главы я прочитаю 22 по 25 стих. Первое послание апостола Петра, вторая глава с 22 по 25 стихи. Он не сделал никакого греха и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». И вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Я хотел бы остановиться на 24 стихе. Это, можно сказать, квинт-эссенция этого отрывка. Здесь апостол Петр говорит так. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Вот Давайте мы с вами остановимся на этих словах апостола Петра, поразмышляем над каждым из этих слов. О чем здесь говорится? Вы знаете, когда э, нужно о чем-то написать или рассказать, часто это зависит от способностей того или иного человека. Если человек образованный, много начитанный, он может очень много написать да, об этом событии, со всех сторон раскрыть его. Но мы знаем, что ученики Господа нашего Иисуса Христа были кем? Простыми людьми. Кем был Петр? Простым рыбаком. И, конечно, когда он писал о той голгофской жертве Господа Иисуса Христа, он говорил очень кратко. И в нескольких словах он поместил столько много смысла. И в этих вот нескольких словах мы видим вот именно вот глубину заключенную в них. Он говорит так, он грехи ваши сам вознес телом своим на древо. Кто он? Конечно же, это Господь Иисус Христос. Когда я вспоминаю свою жизнь, когда я маленьким слышал это имя в те годы, вы знаете, да, в советское время очень было мало информации, если у кого-то родственники ходили в церковь, то могли об этом упоминаться, о их разговорах. Такой вот человек, как я, выросший в обычной советской атеистической семье, очень редко слышал о Боге, только когда какой-то праздник был, и мама в этот день, наоборот, много дел сделала, говорила: говорит, ой, я согрешила, сегодня же такой праздник, а я столько сегодня работала, нужно было отдыхать. А когда спрашиваю, что за праздник, она молчала, не говорила. И вот, когда имя это упоминалось, Иисус Христос, я думал, это как вот имя и фамилия человека. Имя Иисус, фамилия Христос. Да. Конечно, незнакомый со Словом Божьим человек, он тоже мало знает, кто это. Конечно, многие слышали о Господе Иисусе Христе. Это, конечно, необыкновенная личность. Да, и среди, можно сказать, нехристиан до сих пор идут большие споры кто он такой был? Да мы дети Божьи, христиане, мы знаем, кто он был. А те, кто его лично не знает, всегда думает, кто это такой был. У нас на работе многие э, отмечают этот праздник. Я всегда им задаю вопрос: А ты знаешь, что это такое? Вайнах ты? Ну да, это день рождения, когда Иисуса Христа. А я спрашиваю тогда, почему ты отмечаешь день рождения? А ты знаешь, кто такой Иисус Христос? Нет. Ты лично с Ним знаком? Нет, конечно. А почему ты тогда отмечаешь день рождения незнакомого тебе человека? Это как-то вот нелогично, да? Чтобы отмечать день рождения какого-то человека, нужно знать этого человека. В твоей семье мы вспоминаем день рождения наших родителей, которые ушли, наших бабушек, дедушек. Конечно, же, много забылось. И вот в этот день он родился. Да, вот мы помним, что отмечали день рождения Ленина, да, мы помнили, когда и так далее, вот. А когда ты не знаешь этого человека, какой смысл отмечать его? И вот кто такой Господь Иисус Христос? Для нас это Сын Божий, для людей неверующих, некоторые считают его мифической личностью. Я помню, когда учился в школе, и э, учебник, за пятый класс по истории древнего мира И вот на последней странице там коротенько в одном всего лишь абзаце упоминалось что в начале нашей эры быстро распространилось по провинциям Римской империи новое религиозное учение христианство основано мифическим персонажем Иисусом Христом то есть я не говорю мифический персонаж выдуманный какой-то да когда же я пошел учиться в университет и у нас уровень преподавания был совсем другой историей, и там такая была толстая книга «История древнего мира», и там говорилось так, «Советская историческая наука никогда не сомневалась в историчности Иисуса Христа». Чувствуете, да, уровень? В школьных учебниках пишут «мифическая личность Иисуса Христа», а уже в академический уровень они пишут о другом, что настоящие ученые, историки, они никогда не сомневались в историчности, то есть, что такая личность была когда-то. Я сразу, вот те раз. Там учат одному, здесь учат другому. Да? И вот мы видим, что среди людей этого мира до сих пор нет единства. Мы знаем, что имя его также необычное. Да? Иисус, это мы так произносим, да? по-еврейски Иешуа оно, имя особенно состоит из двух частей. Первое, включает в себя упоминание имя Божие Иегова и слово Шуа спасение, то есть спасение от Иеговы, имя Его Иисус, да? Христос, это переводится, это греческое слово, и по-еврейски оно произносится под углом, Машах, Машаах, да, Мессия, тот, кто помазанным Богом для совершения этого Дело спасения, да? То есть спасение от Бога и помазанник Иисус Христос. Мы знаем, на разных языках это имя произносится по-разному. по нецкий Иисус Христос, по-английски Jesus Christ. Я вот из Казахстана, у нас там произносят Иса, Масих. То есть Масих, как вот Машах, от еврейского э, производится. Да? И в, у каждого народа есть свое особенное произношение этого имени. На каком-то языке пишет Иисус, двумя и на каком-то пишет просто Иисус с одним и, но смысл от этого не меняется. Господь Иисус Христос является для нас кем? Он для нас является Агнцем Божьим. Иоанн в своем Евангелии пишет о том, как Господь Иисус Христос вышел на служение. Это Евангелие отличается от других Евангелий тем, что он что, опускает упоминание о том, как родился Иисус, как он э, жил. Да, и он написывает с того дня, как Иисус вышел на служение, когда он появился на берегу реки Иордан, и когда Иоанн Креститель увидел его, он, конечно, знал о нем и говорит так, об этом написал апостол Иоанн в своем Евангелии, в 1 главе 29 стихом. Он говорит, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Мы знаем, да, что у евреев был особенный такой культ совершения вот этих жертв, когда в жертву приносились невинные животные. Агнец – это ягненок которые невинные, да, еще. Его приносили в жертву за, за грехи. Но мы знаем, что сколько было совершено жертв, сколько было пролито крови животных, но грех оставался в человеке. Эти грехи смывали, только убирали вину за совершенные грехи, но не избавляли от будущих грехов, не избавляли от чувства вины. И эти грехи, эти жертвы нужно было совершать вновь и вновь до бесконечности. И... Даже мечтали многие о том, что какую бы жертву совершить, чтобы это все прекратилось. Да? Давид в одном из говорит, что я бы дал бы тебе эту жертву, но я не знаю, да, как и какую это сделать. Да и Иисус Христос стал этим агнцем, невинным, безвинным, без греха, без порока, который был принесен жертву за грех всего мира. Иисус Христос – это агнец Божий. Иисус Христос – Сын Божий. Многие даже верующие люди, которые признают Бога, они вкладывают самое разное значение да, э, в понятие Сын Божий. Но Вы знаете, да, свидетели которые признают Иисуса Сыном Божиим, но говорят, что Он не Бог. Да? Но как может быть Сын не тем, кем есть Его Отец? Да? Если мы возьмем такую человеческую логику, представим, мой сын, он такой же человек, как и я, конечно, есть какие-то отличия от меня, но мы видим, что Сын Божий это тот, кто явил Бога Отца людям, который имел все те же характеристики, как и его отец, но на время своего пребывания на земле он ограничил сам себя во всем этом, чтобы быть подобным нам, как человек. В том же э, Евангелии от Иоанна, в 1 главе, 34 стихом, дальше повествуется о той встрече, которую Иоанн Креститель имел с Иисусом, и он говорит, 1 глава, 34 стих, я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий, который послан Отцом Небесным в мир наш до совершения вот этой миссии» о совершении того как бы задания, которое Бог Отец дал ему, спасти человечество от грехов. Иисус Христос после своего вознесения на небо, Он продолжает совершать свое служение. Какое служение совершает сейчас наш Господь? Он является первосвященником, который молится за нас, который подательствует о нас пред Отцом Своим Небесным. Посланник Евреям, 9 главе, 11-12 стихом мы читаем, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своей кровью однажды вошел во святилище, и приобрел вечное искупление, но Христос – первосвященник. Мы знаем, что во времена, когда народ Божий имел своих первосвященников, эти люди, которые предстояли пред Господом от лица всего израильского народа, и часто на них изливался гнев Божий, часто они принимали неправильные решения. И все понимают, что это все равно человек. И мы знаем, какую роль сыграли первосвященники во времена, когда Господа Иисуса Христа арестовали. И мы видим, что сейчас существуют первосвященники разных религиозных объединений, которым отдается очень большая честь, которым целуют руки, планируются в ноги радуется приезду этого человека в какую-то страну, встречает его так помпезно. И кажется, этот человек особенно близок к Богу. И вот если этот человек за меня помолится, я помню, наш брат Анатолий рассказывал о том моменте, когда он только уверовал и свидетельствовал своей соседке, которая принадлежала католической церкви, и она сказала, а за вас кто-нибудь молится, людей здесь на земле? Ну, он говорит, как я мог, объяснил. Говорит, ну, это говорит, ничего, вот за нас сам Папа Римский молится. Вот это да, а у вас такого нет, да? Вот. И многие думают, что если попросить такого человека, то уж точно его молитву Бог услышит. И люди, можно сказать, вели этот вот культ святых людей, которым после их смерти обращаются обожествили Деву Марию, Мать Господа Иисуса Христа, когда она сама говорила о себе и называла Господа Иисуса Христа своим спасителем, когда он еще был в ее. Она говорила о том, что она тоже нуждается во спасении, ей воздаются почести и поклоняется, И многие даже верующие не знают молитв Богу, кроме молитв Девы Марии, и в этом думают, что они угождают Богу, но наш Господь Иисус Христос является таким первосвященником, который действительно совершил за нас, прожил нашу жизнь здесь на земле, совершил этот Голготский крест, и теперь, он, находясь в присутствии Бога Отца, Он продолжает этот подвиг духовный, Он молится за нас, Он ходатайствует за нас пред Отцом Своим Небесным. Мы знаем, будет время, когда Он снова придет на эту землю, и вот Его второе пришествие оно скоро слышен, можно сказать, шум Его шагов. Он приближается, по Священному Писанию мы видим все признаки Его Второго пришествия. И как жалко, когда мало проповедей произносится о Его Втором пришествии, мало песнопений, посвященных этой теме. И часто мы, живя в этой суетной жизни, забываем, что Господь нам скоро придет. Готовы ли мы к Его встрече? Его пришествие будет не только радостью для нас верующих, но и концом для тех грешников, которые на этой земле творят грех, которые творят неправду. И Он действительно придет уже как грозный судья, Он также придет как царь царей, которым будут вознесены молитвы, хвала, восхваления. И об этом много говорится в книге «Откровения». Например, в 17 главе 14 стихом мы читаем такие слова. Они будут вести брань с Агнцем, и агнец победит их. Ибо Он есть Господь Господствующий и Царь Царей, и те, которые с Ним суть званые и избранные и верные. Он есть Царь, Он есть Господь Господствующий и Царь Царей. Хорошо быть подданным такого Царя. Есть на земле много людей, которые правят разными странами, которые требуют себе такого же почитания, как цари, которые дают себе различные титулы, которые не ограничивают сроки своих правлений и хотят здесь на земле править как можно дольше. Но наш Господь не таков. Он истинно заслужил быть царем царей, Действительно, скоро придет время, когда слава Его будет явлена здесь, на земле. И вот то, что я вот прочитал, вот эти вот четыре характеристики нашего Господа Иисуса Христа. Он агнец Божий, Он Сын Божий, Он Первосвященник, Он Царь царствующих. Так говорит Слово Божие о Господе нашем Иисусе Христе. И когда мы снова возвращаемся к этому стиху, из первого послания апостола Петра, 2 главы, 22 стих. Он, да, и когда мы говорим «он», мы теперь можем представить, кто такой он. Господь Иисус Христос, Агнец Божий, Сын Божий, Просвященник и Царь, Царствующий. И вот это все вложил апостол Петр короткое слово «он». Вот кто «он». Дальше мы прочитаем. «Он грехи наши». Конечно, о грехах мы не любим слушать. Да? Мы как-то не размышляем об этом. Что такое грех? Да? Если мы в Библию посмотрим, то мы видим, что начало появления человека и время возникновения греха здесь на земле, оно практически что совпадает. Мы видим, как э, Адам и Ева согрешили, как были изгнаны из Эдемского сада, и как грех стал жить на земле. Он в их семье проявился трагически, когда Каин убил Авеля, брата своего, и как этот грех пошел царство, как это можно сравнить с этим вирусом, пошел по земле человека, человеку, заражая все вокруг, и стал передаваться просто по наследству. Мы знаем, как в 50-м Псалмопевец говорит так о себе, прочитая 50 Псалом, 7 стих, он говорит о себе, «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». То есть вот эта вот расположенность к греху, первородный грех, предается от человека к человеку, от матери к ребенку. И мы видим даже, кажется, маленькие детки, Каждую ну, такие ангелочки, но они иногда проявляют свою волю, свой характер. То есть мы видим, грех уже присутствует в жизни человека, и он передается по наследству. Если мы посмотрим на священное писание, что говорит Библия о грехе, то она дает много определений ему. Она говорит, что грех есть беззаконие. Она говорит, что грех это всякая неправда. Все, что не по вере, это грех. То есть очень много есть определений греха. Но даже есть те грехи, которых Библия не упоминает. Да, Библия писалась 2000 лет назад. И мы видим, там нет упоминания ни о курении, о наркомании. И, и сейчас, вы знаете, есть такие виды греха. Можно лежа на диване, сидя в своем хенде или смартфоне, можно попасть на конту другого человека украсть с этого счета деньги. И кто раньше думал, что с помощью телефона можно кого-то обокрасть, да? Есть только разновидности греха день от дня, их увеличивается, увеличивается. И только верующий человек, он размышляет, то, что он собирается сейчас сделать, это является грехом. Он молится, спрашивает Божьего совета сделать то или иное. Господь через Духа Святого, через слово Своё говорит «Нет, не делай этого». Даже если нет каких-то четких определений. Жизнь христианина, она похожа на человека, который стоит рядом с какой-то бездной, с обрывом. И тот, который размышляет об этом, спрашивает Господа, он находится вдалеке от этого обрыва. Тот, кто этого не делается, он ходит по самому краюшку. Если он не будет задумываться о своих действиях, то он упадет в эту бездну. И поэтому нам нужно размышлять в жизнь, что такое грех. То э, действие, которое мы хотим совершить Является ли оно грехом или нет И конечно это все сложнее день ото дня Это все, но мы должны делать Потому что мы дети Божие. Конечно, даже несмотря на то, что верующий человек Он тоже может согрешать, падать И в этот момент мы должны взывать Господу Апостол Павел послание к кремлянам 7 главе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 по духу он хочет быть с Богом, а плоть наша, она подчинена закону греха, закону смерти, и мы видим через какое-то время это так и происходит. Тело, оно умирает и уходит в землю, она добилась того, чего она хотела, а дух наш, он уходит к Господу. И вот каждый день у нас происходит эта борьба. И вот как здесь апостол говорит: "Бедный человек". «Кто избавит меня от всего тела смерти?» И посмотрите, в следующем стихе он говорит, «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Этот человек, это Господь Иисус Христос, Он избавит меня от всего тела смерти. Почему? Потому что Он умер за грехи наши. Он взял весь грех наш на Голгофский крест. Он взял грех всего мира. И понес за это наказание. Он избавил нас от наказания. Мы должны быть на том Ковгофском кресте. Но Он совершил этот подвиг для нас и за нас. Следующие слова из этого отрывка, к которому мы снова обратимся и прочитаем 2 главы, 22 стих. «Он грехи наши Сам вознес». «Сам вознес». Вот эти вот два слова, они очень тоже глубоки по смыслу содержащегося в них. Интересно, что и удивительно, что многие люди, великие люди совершают физический труд чисто символически. Когда говорят, что тот или иной президент был там-то, и он вот э, посадил первое дерево, да, ему уже там выкопали ямку, он садит туда несколько, кидает немного земли, и все. Он заложил там сад, парк, аллею. И когда строится какое-то здание, тоже какой-то человек приезжает и кладет первый кирпич, или там фундамент, что-то чисто символически, да, делает что-то. Вот из истории можно привести такой факт, мы знаем, да, что есть такой город, Санкт-Петербург, и, как говорит история, его заложил царь Петр, да. Он, возможно, он вбил в первый кол в этот болотистый берег реки Невы, который потом миллионы раз повторили рабочие, сотни тысяч крестьян согнанных на строительство этого города, которые ко легли там и никогда его больше не увидели, как этот город стал прекрасным, красивым. И говорят, что этот город основал царь Петр. Да? Но мы видим, что Господь Иисус Христос, Он как здесь говорится о апостола Петра, э, «Сам вознес». Да, он никого-то не попросил. Э, он сам это сделал. Он, мы видим, э, что Христос был один при этом. Слово «сам» подчеркивает, то обстоятельство, что этот человек, это лицо в момент совершения какого-то действия был там один. Никто ему не помогал, сам это сделал. да. К нам вот приходят маленькие детки, и говорят: Папа, я сам что-то сделал, да, что никто ему не помог. И вот именно говорят, что вот за этот, что он сам сделал, нужно похвалить и сказать, да, что ты молодец. Но когда Христос сам вознес грехи всего мира на Голгофский крест, Ему было по-человечески сказать, не сладко. Вы знаете, да, что любое дело, когда ты его совершаешь, если при этом кто-то присутствует, помогает тебе, то ты чувствуешь себя по-другому. Когда нужно совершить какое-то путешествие, просят молиться об этом. И ты даже один, находясь в этом далеком, долгом путешествии, находясь один, но ты знаешь, что за тебя молятся, что ты э, не один. И когда я... Ну, Посещал своих родителей в Казахстане, в разные были ситуации, самолеты бывали, находились в такой, попадали в эти воздушные ямы. Один раз даже был самолет, не смог сесть, улетел я, оказался вообще в Новосибирске, да. И на короткий момент там была зона интернета, и раз написал братьям и сестрам, наши халфкрайса, что я сейчас вот по таким обстоятельствам на Сибирске. пожалуйста, молитесь, чтобы дальше... И они стали молиться. Я прям такое вот облегчение, да, почувствовал такую какую-то теплоту, что я теперь не один. Свою семью я не хотел об этом информировать, чтобы они больше не, ну, не переживали об этом. А когда братья и сестры стали молиться об этом, я прям почувствовал, что они рядом со мной, и потом через час от самолет снова полетел, и я попал, куда я... Хотел, я чувствовал, что я вот не один в такой ситуации. Но когда наш Господь Иисус Христос совершал это, вы знаете, да, как Его страдания начались еще до этого, в Евсеманском саду, когда Он молился Отцу Своему Небесному, и о Нем было сказано, как Он молился, да, с таким вот ну, особенным чувством. И когда Он увидел, что ученики Его спят, как вы думаете, ему это было хорошо, приятно, да? Конечно, нет. И когда он зашел на Голгофский крест, ему тоже было очень тяжело. Но он должен был это сделать сам. В Библии есть много пророчеств о том, как Господь должен был это сделать. В 21-м псалме. 12 стихом мы читаем такие слова Не удаляйся от меня, ибо скорб близка, а помощника нет Не удаляйся от меня, ибо скорб близка, а помощника нет Даже в скорбе как важно что кто-то стоит рядом с тобой Тот кто будет тебе помогать поддерживать Может даже ничего не говорить Но когда он рядом с тобой это скорб делится Пополам. Но Господь совершил это сам. У пророка Исаии, вы знаете, да, очень много есть пророчеств о распятии нашего Господа Иисуса Христа. Там даже находится глава, которая называет Евангелием Ветхого Завета. Вот 63 главе, 3 стихом. Господь говорит о себе так, пророчески. «Я топтал, точила один, из народов никого не было со мною». «Я топтал, точила один». Это образно ну, такое выражение, которое говорит о том, что в момент совершения какого-то действия этот человек был один, и никто из народов не был там. Конечно, недалеко стояли его ученики, он их, может быть, видел, но этот вот сам... Акт э, Он сделал один, никто за Него этого не сделал. В Евангелии от Иоанна, 16 главе, 32 стихом, мы читаем такие слова. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною, и вы оставите меня». Да, человек думает, что вот в момент какой-то скорби, проблемы, он будет не один, кто-то с ним будет. И когда происходит такая ситуация, он оказывается один, он, конечно же, очень расстраивается, и эта скорбь, она еще больше увеличивается. И Господу Иисусу Христу, конечно, прискорбно было, что в момент этого подвига его ученики уснули, были далеко от него, один даже отрекся от него, и он сказал, что... Но я все равно не один, потому что Отец со мною, Он чувствовал вот это вот одиночество, и Ему было от этого больно. Он не положил ни на кого бремя наших грехов, но Сам вознес их на древо. Следующий момент, о котором говорит апостол Петр, Он грехи наши Сам вознес телом Своим, телом Своим. Вот это вот тоже особенность. Его тело, оно не отличалось от нашего тела ничем. Это был воплотившийся Бог в человеческом теле. Да? Он также, как и мы, он утомлялся, уставал. Он также мало спал и нуждался в отдыхе. Он также хотел кушать, и часто у него не было что-то покушать. Он жаждал, вися на Голгофском кресте и умирая, он сказал жажду да? то есть хочу пить, что в таких вот обстоятельствах тело его Исофра хотелось что-то выпить, он страдал, он плакал, да? об этом всем говорится в Евангелии, и те, кто читает Евангелие, они все, все могут прочитать об этих ситуациях в его жизни, он возмущался, когда совершается какая-то несправедливость, мы тоже возмущаемся, да, это тело ничем не отличалось от наших тел, но одно отличие все-таки было – в этом теле не было греха. Бог Отец послал Его на эту землю быть как человеком, но в нем не было той особенности, которой в нас не было. Мы наследуем, как я уже сказал в начале, этот первородный грех, но Господь Иисус был безгрешным, Он должен быть тем безвинным агнцам, чтобы грех всего мира должен быть возложен на нем. В Священном Писании очень много подчеркивается это обстоятельство. Сам апостол Петр в этом стихе говорит так в 22 стихе «Он не сделал никакого греха в своей жизни здесь на земле, он не сделал никакого греха». Апостол Иоанн Говорит об этом также в, первом послании, в своем первом послании, 3 главе, 5 стихом. Он тоже подчеркивает эти обстоятельства. Он говорит, и вы знаете, что он явился до того, чтобы взять грехи наши, что в нем нет греха. Апостол Павел во втором послании к Римфинам, 5 главе, 21 стихом. Тоже подчеркивает эту особен, важную особенность тела нашего Господа Иисуса Христа. В 5 главе, двадцать 21 стиху он говорит, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведным пред Богом». Вот эти все э, упоминания и подчеркивания говорят о том, что мы должны запомнить это важное обстоятельство. Да, тело Господа Иисуса Христа тело имело те же характеристики, что и наше тело, но в нем не было никакого греха. Это было очень важно для того, чтобы этот Агнец Божий, который будет вознесен на Голгофский крест, он должен быть безвинным, невинным, безгрешным, чтобы эта жертва состоялась. И поэтому Многие разные религиозные течения, они говорят так, что ну что-то здесь вот не так, да. Что-то здесь как-то нужно рассматривать по-другому. Они, опять упоминал я, да, в течении «Свидетели Говы», говорят, что это было духом совершено, это было какой-то силой совершено, это какой-то образ был, да. И многие другие течения говорят, что это было не на самом деле. Это какое-то даже видение видели Его ученики. На самом деле этого не произошло. Но Слово Божие поговорит и подчеркивает, что Господь Иисус Христос совершил это Сам телом Своим, и Он вознес их на Голгофский крест, и тело было безгрешное, тело было свято. Это очень важно нам запомнить чтобы понять вот этот вот смысл короткого стиха из эм, первого послания апостола Петра, второй главы. Давайте еще одно слово рассмотрим. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. На древо. И мы понимаем, что под словом «древо» подразумевается Голговский крест. Голговский крест. С одной стороны... В одних религиозных направлениях это является чем? Предметом поклонения. Да. Во многих местах крест целуют, стараются иметь его дома как-то, да, чтобы есть даже есть праздники креста животворящего. Есть праздник обретения Голгофского креста после того, как Господь Иисус Христос воскрес, вознёсся. Да, когда Мартин Лютер начал реформацию, он говорил, что в Европе находится в церквах столько э, частиц креста Голгофского, что если всех вместе собрать, то будет этот обоз из нескольких э, сотен телег. И все наполнен кусочками этого креста что люди искали этот крест, чтобы не поклоняться тому, кто на нем был распят, а самому. И вот этот вот кусочек Голговского креста. И люди хотели обладать, им платили большие деньги. И он, Мартин Лютер, говорил, что если всех собрать, это будет целая босса из нескольких сотен телег этих всех крестов. Конечно же, все это было обман. Крест это – был, это было место проклятия, место наказания. И на нем был распят Господь Иисус Христос. Об этом говорится в послании апостола Павла Галатам Мы прочитаем из 3 главы, 13 стих, где апостол говорит так. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавши за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе». И здесь мы видим, есть, упоминается, об этом э, в Ветхом Завете, во Второзаконии, где говорится о том, что кто будет висеть на дереве, тот проклят. И таким образом это пророчество совершилось в отношении Господа Иисуса Христа. Это наказание распятие на кресте было привнесено римлянами, и таким образом вот соединилось то вот представление Ветхого Завета и современное представление. У римлян всех преступников, бежавших рабов, тех, кто поднял восстание, да, их распинали на кресте. У них было четыре вида креста. Был просто как столб. Был э, э, столб с перекладиной, но на, на, на кресте, в котором распяли Иисуса Христа. Это был четвертый вид креста, который использовали римляне. Он был в виде столба большой перекладина, чтобы руки можно было растянуть и прибить Были виды наказания, когда руки прибывались над головой человека, но этот вид наказания был особенно мучительный, когда руки разводились в разные стороны, то есть человек лишался точки опоры, и вся тяжесть его падала вниз, и как бы тяжесть тела прибавляла еще больше страданий Господу. И сам Господь Иисус Христос знал о том виде Наказание, которому он будет подвержен. И вот в Евангелии от Иоанна 12 главе проведены слова нашего Господа Иисуса Христа. 12 глава, 32-33 стих. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие, говорил он, давай разуметь, какую смертью он умрет. Конечно, первый как раз, когда мы читаем этот стих, мы можем представить, что он, когда будет вознесен на небо, вот он с неба, он будет всех к себе привлекать, да? Но здесь апостол Иоанн подчеркнул, при третьем стихе дополнительно, да? «Сие, говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». «Я вознесен буду», когда человек прибывается к кресту, он сначала лежит, лежа на кресте, его прибивает ко кресту, и потом, когда подымать, человек как бы действительно возносится наверх. И вот находясь в таком э, состоянии, он как бы этими руками хочет людей к себе привлечь. Вот такая вот была поза у распятого нашего Господа Иисуса Христа. И Господь об этом и предупредил своих учеников. И здесь он говорит, дополняет апостола Иоанн. «Сие, — говорил он, — давай разуметь, какую смертью он умрет» это была мучительная смерть на голгоском кресте есть дополнительная информация о тех как бы вот, эм, медицинских терминах о, э, что происходит в человеке, как вот, давление падает, как тяжесть тела смещается, как происходит разрыв жил мускулов, как там сердце переполняется кровью лопается в этот момент это был особенный вид казни мучительной казни. И некоторые долго мучились, их приходилось дополнительно умершлять. Но Господь Иисус Христос, Он прошел этот путь, Он перенес эти голговские страдания. Мне даже сейчас очень трудно говорить. Внутри меня вот действительно вот сердце вот так вот колотится, когда я вот говорю об этом. Да это очень... Но я знаю, что это Господь совершил за меня, за каждого из нас. для того, чтобы мы были спасены, за то, чтобы мы были избавлены от тех грехов, за то, чтобы мы получили жизнь вечную. И вот сегодня, когда мы будем совершать эту заповедь Господню, когда мы будем брать хлеб и вино, пожалуйста, давайте будем помнить об этих страданиях нашего Господа, чтобы мы были благодарны Ему за тот подвиг, который Он совершил для нас. Давайте сейчас мы встанем, помолимся Господу.